Для того, чтобы не было вот этой ситуации убегания и догоняния, да, нужно, чтобы вы разрушились. Вы позволили этой энергии, вот вы здесь, условно говоря, да, а вы позволили бы этой энергии в вас проникнуть, и чтобы вы развалились. В этом и, в этом и состоит трансформация. и состоит из порыв в эти коридоры и дверь вот вот вышибает и Ну это по-разному происходит. У кого-то вышибает, кто-то вот растекается. По-разному. Может быть трансформации по огню, по земле, по воздуху, по воде. По воде это растекание. По огню это будет у вас огнем охватывать и будете сгорать. По воздуху вы будете просто в щепки разлетаться вот так вот. по швам. Трещать по швам, да. Но суть состоит в том, вот сейчас мы с вами а, уже уходим, и даже практически мы с вами ушли. Вот это ответ на ваш вопрос, Татьяна. А, когда вы чувствуете, что вы хотите убежать, скрыться, исчезнуть, когда вы чувствуете, что вас разрывает, когда вы чувствуете, что вы, вас растапливает, вам нельзя убегать, скрываться. Тогда наступит ваше разрушение, Тогда наступит ваш большой пипец БП. И только тогда, после вот этого БП, вы сможете реально идти на процесс воссоединения. Ну, а да. если человек не хочет идти, если он боится. Если он боится. Дело хозяйское. Каждый может выбирать. Я говорю вам, как это работает. Пока он не работает это таким образом, что если вы не позволите себе разрушиться, а это невозможно, если вы не позволите произойти с вами невозможному, то ничего не получится на пути родной души. Разрушиться это как? Это что да, не, Нет, не, не, не дали трех минут назад, я говорил, как это может быть. Разрушиться, каждый может, каждый может описать это по-своему, если вам достаточно просто не убегать от этого. Вот тоже Шанти сказал, и все говорят, нужно позволить этому войти. Ах, как прекрасно! Написать пост с красивой картинки, позволите любви вас пройти и сжечь вас. Вау! Да, я готов! А потом этот же человек приходит на консультацию и говорит, а что это у меня все горит-то? Чего это у меня, температура? Я говорю, ну ты же ставил лайк под постом. То есть это все реально, понимаете? Кто-то говорит, кто-то растекается, кто-то взорвается. Штука в том, что путь родных душ – это реальный путь. Не философия, не красивые слова, не лозунги. А реальный путь. Если ты поставил лайк под постом, Позвольте любви вас сжечь. Ну так изгорай, пожалуйста. Отвечай за свои лайки. Теперь никто не будет ставить лайки. Потому что больно, когда разрушаешься. Конечно, больно очень. <связано <связано> больно, например, у зубного врача, и страшно. Но мы можем туда пойти. Но мы можем туда пойти, потому что мы знаем, что там и как, и мы знаем, что мы выйдем, и будет все нормально, у нас будут, будут зубы красивые и здоровые. Да, а вот здесь, здесь пока. Вот если бы, допустим, зубоврачебные кабинеты появились на планете Земля год назад, то мало бы их кто бы посещал, потому что еще вот этой вот устойчивой веры в то, что потом будет все красиво и хорошо, еще пока нет. То же самое вот э, в отношении э, близнецовых половинок. Э, говорят, да, пройдите, ой, там будет. Лайк ставлю, но ходить я не хочу. Вот вам лайки не приставайте больше ко мне, я вернусь в свою обычную нормальную жизнь, где всего этого нет. А почему теперь... Так, я должен закончить. А почему человек почему человек, когда убегает, почему он опять возвращается? Вы сказали, потому что это очень сильно манит. Тянет, да? Вот Тянет. Но, ну, во-первых, я должен отметить, что не все возвращаются. Некоторые не возвращаются. А, а, а потому что они убежали, и у них здесь хорошее убежище, у них тут машина, квартира, работа, жена, дети и нормальные пенсии. Впереди. А если человек в этой жизни наложен получается, человек это чувствует, и он все равно даже если как замечательно, как замечательно быть режиссером, когда не надо самому говорить, а участники сами говорят это. То есть мы к тому, что у человека есть жизненное предназначение и кармическая задача идти вверх. И именно поэтому он туда и возвращается. У кого нет такой задачи, он туда не возвращается. Вопрос в пункте 1 нашего ретрита ⁇ в осознанности. Если человек осознан, он сядет как-нибудь и подумает своей осознанностью. Если я убегаю от этого, почему? Потому что мне страшно, больно, плохо, неопределенно. Я не хочу всего этого. Хорошо. А если я возвращаюсь, то почему? Потому что мне там прекрасно, великолепно. Как никогда в жизни не было хорошо, мне ужасно, больно, страшно. Мне великолепно, ничего лучшего не знаю. Что чем мне совсем этим делать? Надо приехать. Да. Нет, нет, нет. Сейчас подождите, рекламная пауза. Техническая. Да, реклама, реклама, Надо приехать на ретрит к Андрею и Шанти Ханса. И там я получу ответ на свои безумные вопросы. Да, я получу, видимо, такие же безумные ответы. Безумный ответ, он может быть и не безумный, ответ состоит в том, что раз тебя туда тянет, значит, тебе оно очень сильно нужно. Но раз тебя и сюда тянет, значит, тебе тоже это особенно сильно нужно. Называется это отработка кармы и духовный рост. Все. Четко и конкретно. Да. Всяких размышлений, его да. И Как это срочно? А бывает это, как, да, просто, Люди десятилетиями находятся в этой ситуации, убегают, догоняют, там бури страстей, там романы можно писать, но ситуация не решается и не решится. До тех пор, пока вот ее вот так вот элементарно, просто не увидеть. Но увидеть – это только первый шаг. Очень важный шаг. А дальше пойдет уже практика. Дальше пойдут другие вопросы. А что значит отработать карму? Как ее отрабатывать, эту карму? Вопрос во многом индивидуальный. А что это у меня там сильно так манит? А вот еще говорят, она там замужем, или он женат а мы будем вместе, не будем вместе, и так далее. Много всяких разных вопросов, которые наматываются на этот ответ. Что значит отработать карму и духовно расти? Но самое главное, что нужно понять, что без этого ничего не будет. Как бы мы ни крутились вот в этих вот кругах повседневного мышления, астрального плана сознания, как бы ни пытались здесь решить какие-то свои вопросы, на пути родных душ, они эти вопросы не решаются на этих планах. Не решается. Что значит крутились в этих кругах? Uh, у нас была одна пара, но я уверен, таких пар не одна. Была одна пара, да, действительно, близнецовые половинки. Uh, когда они встретились, первым делом, что они сделали, они uh, uh, uh, женились. Брак сочетания. Когда он пришел на консультацию, в первых минутах он мне тут же показал обручайное кольцо, вот так вот в камеру, говорит, вот. То есть все, проблем нет. <смех> вот. Потом еще несколько лет решали их проблемы, и они только усиливались и усиливались. Потом они к, к нам больше не обращались, я не знаю, что. То есть то, что вы женились, то, что вы стали вместе жить в одной квартире, что-то еще там, да, привязали друг друга цепями, к батарее привязали, ничего не решится это все. Просто по факту, понимаете? И не может решиться. Прожить, вот. Обязательно нужно все и развалиться? Да, обязательно развалиться. Вот так. Только так. Именно поэтому вот э, ту йогу, э, которую э, я даю, вот мы вначале э, поем. Ом нама Бог-разрушитель. Ом шакти ом. Шакти она вдохновляет, дает энергию Шакте. Вот энергию. А Шива, он вас разрушает. Чтобы вы эту энергию могли принять Андрей, выходите на йогу, чтобы он вас разрушил. А, а, вас а ко мне, чтобы я вас наполнил. Да, примерно так и есть. Так и есть. Да, так и есть. Оно в организме так все и устроено, старик, и прирушает шутку. Да, и совершенно верное замечание человек. Совершенно безумно устроено, все время ждет только созидание. Это же просто физически невозможно. В природе все циклично для, для того, чтобы родился колос, должно умереть зерно. Но, говорит, нет, мы добрые. Зернышко положим так, чтобы оно не померло. А колос как родится, не знаю. В природе так устроено. Чтобы родилось больше, нужно, чтобы умерло меньше. Так устроено. Очень нравится, красиво читать такие вот притчи, как вот пророк, да, ну, набор притчи, И хорошо смотреть такие фильмы, как вот посмотрели вот фильм, да, про любовь, как красиво. Вы mm -hmm. а представляете, вот он ходил, рассказывал обычным деревенским жителям. Они, а расскажи нам о любви. И он им начинает рассказывать, что любовь начнет вас колотить, как колосины вот такой. Она обрежет вам крылья и так далее, так далее, так далее, да, там, или нож спрятанный в ее крыльях, больно будет ранить вас. И, и люди такие слушают и думают, ой, как красиво. А потом, а потом встретили и говорят, а что ж так больно-то? А что ж это меня понятно, раздирает? Мне так больно, мне так плохо. А как раз вот это зерно и начинает. Лопаться, трещать по швам, вот эти все наши блоки, все наши щиты, все наше эго, оно трещит, реально трещит по швам. Просто вот кажется, что у тебя куски оттираются. Это сейчас вот так красиво и мило. А 4 года подряд было совсем некрасиво. Это, да, это ужасно. Но ну, мы уже с вами, видите, начинаем выскакивать на 13, 13 ступени. А нам бы разобрать сегодня 11-й и 12, а спокойненько и мальчик. гармонично отправиться на катере. Потому что после 13 на катере нельзя. А да, это правда? На, Если, на Если мы с вами раскрутим энергии 13-й ступени, даже в воду заходить осторожно, аккуратно. Что такое космос? Вот мы говорим космос. Только я назв... сказал название 11 ступени Космос. Ой, как классно, как здорово. А ведь на самом деле, вы смотрите, мы здесь, сейчас здесь сидим. В Космосе какая температура? И вот если нас туда сейчас швырнуть без скафандра? Развалимся. Развалимся. Развалимся. Вот когда человек на повседневном плане сознания, его швыряет в Космос, он чувствует себя так же. Вот в чем дело. А если у нас есть или в прошлой жизни мистические наработки, или в этой жизни мистические наработки, мы уже в скафандре, условно говоря. То есть у нас уже какая-то есть защита. Но это условно говоря, это образ. То есть для нас там уже дом родной. Когда у меня произошла встреча с РД-учителем, я понял, что это вот, это вот моя вот жизнь и есть. Не она моя жизнь, а вот то, что я чувствую. Это моя жизнь, это мне знакомо. И дальше весь этот путь, который у меня пошел, внутренний путь, он мне был великолепно знаком. И я чисто искренне думал, что со всеми так. И думал, что стоит только людям об этом рассказать, они, они так же пойдут спокойно. Нет, не для всех этот путь знаком, не всем он нужен, не всем он понятен. И даже кому нужен, все равно люди какое-то время там топчется так вот, если у вас есть в прошлой жизни наработки, мистические или тем более духовные, или если тем более вы в прошлой жизни ходили уже этим путем, а это могут быть бывшие суфии, бывшие тантрики в первую очередь. Тантра ведь есть, когда мы говорим «тантра», нам, нам это уже видится сборище таких вот ухмыляющихся людей и занимающихся сексом. да? Это тантра левой руки, красная тантра. А есть тантра правой руки, белая тантра. Там, где идет внутренний путь, где никакого физического контакта между мужчиной и женщиной вообще нет. Это вот у нас в школе родные души называется внутренний путь. И там происходит также слияние мужской и женской энергии. Тантра правой руки, белый тантра. Так вот, если в прошлой жизни вы занимались подобными вещами, проходили этим путем, и в этой жизни вы встретили свою родственную душу или близнецовую половинку, то вас тоже там уже почти автоматически несет. Вам нужно только достаточно так это все рассказать, знаки на пути расставить, и все. И вы движетесь спокойно. У меня такие несколько ситуаций было. Милое дело с такими людьми работать. То есть человек задает конкретные вопросы, я ему объясняю, он как будто вспоминает. Он говорит, да, а, все, понял. А вот это что? Я говорю, вот это там, все. 40 минут, все, спасибо. Больше не появляется. Он говорит, все прошел, все нормально. Что не один. Могут быть в паре воспоминаний, но чаще всего, сколько мне по консультациям, известного одного. То есть видите, какая вот интересная тема. То есть все совсем не так, как это видится на повседневности, вот эта вот романтика и так далее. Если все это на уровне романтики, все это приведет никуда, никуда это не приведет. Это будет только скачок энергии, вы, может быть, напишите прекрасные стихи или прозу, и на этом все закончится. эти получать, то все. Номер, номер. Но это не значит, что на вас тут никак не влияет. На вас тут тоже должно влиять, потому что развитие идет все равно обоюдное. Вот если... Есть... Если он не хочет развиваться, вы развиваетесь. Исторически известный пример. А он очень широко известный, но мало кто им интересуется вот так вот во всех подробностях. Это Данте Алигьери и его возлюбленная Беатрич. Помимо книги «Божественной комедии», всем известной, у Данте есть книга, называется «Новая жизнь». Читается она крайне тяжело, поскольку там вот этот древний средневековый стиль, еще и романтический стиль, очень витиеватый. Но если все-таки поднапрячься и почитать это все, что я сделал, да, то там описывается, чисто описывается внутренний путь. Вот она там мелькнула где-то на соседней улице Беатрич. он ее там увидел, у нее там фуф, и пошло. И у нее что-то там и стихи, что-то еще, и вся ж... новая жизнь. Он описывает, какая жизнь вдруг появляется, когда он видит свою возлюбленную Беатрич. Вот, пожалуйста, вам исторически известный внутренний ну, путь родных да, душ. Такой. И по его, значит, повествованию... Божественной комедии. Именно Беатрича привела его к Богу, что так и есть. Это не вымысел. Когда я после того, как прошел внутренний путь, вспомнил о том, что когда-то я как-то так мельком прочитал Божественную комедию, я взял эту книжку, опять прочитал ее уже более внимательно, особенно вот в последней той части, касаемо рая, да, вот я все прочитал как про себя. Да, видимо, читал до да наверное. Да, уж когда я вспомнил про Мартин Иден, 15, в 15 лет мне подарили роман Джейка Лондона «Мартин Иден». Ну что я мог в 15 лет? Но я любил книжки читать, и я читал. Почти что через силу часто. Мне местами очень нравилось, а местами было вообще непонятно. И вот там он очень точно, вот невероятно точно, беспрецедентно точно описывает встречу э, там либо с близнецовой половинкой, либо э, с... Для да, да, я опубликовал отрывку, вот он настолько точно все описал. Складывается такое впечатление, и оно так, в принципе, раньше, мы так и думали, что если человек один прошел уже раньше этот путь, то при встрече с своей Божественной половинкой он не будет это проходить очищение и так далее, но это не так. Он будет также проходить очищение и все прочее. Он может его не пройти, а может и пройти. Если не пройдет, то соединение, я думаю, уже вряд ли возможно. Да, он, вот он проходит. Но вот тут только маленькое уточнение. Он проходит его легче. Э, не так, как в первый раз, легче. Да, да, Эта легче. дорога ему известна. Да. Ему известны принципы, что самое главное. Если вам известны принципы, известны на собственном опыте. Но, не просто где-то читали. То ты был вообще в шоке. Ну да, я, конечно, не ожидал, потому что это было, то у меня был внутренний путь, а это внешний путь. Они во многом разные, но принцип остается тот же самый. Принцип тот же самый, что вы позволяете себе развалиться. Очень часто у близнецовых половинок какие-то негативные кармические наработки, несостыковки. Поскольку одна душа одно переживает, другая душа другое, и это сознательно. Я так чувствую, что выбор этот сознательный у этих душ. И когда они встречаются, у них разный опыт. Вот Андрей, он дает внутренний путь. Он дает ощущение Бога, наверное, вот напрямую через душу, так сказать, да, не привязываясь к телу. У меня по-другому. Я даю через тело, потому что у меня есть этот опыт, он наработан во многих жизнях. И я от него отказываться ни в коем случае не хочу, зачем он же он мне дам, да? я сейчас даю, и это женщине. И хочу как соединить эту духовность с телом. И как вообще заиграть всеми красками, чтобы ты соединился. Ну то есть мы разные, но в то же время мы даем одно и то же, в одном потоке. Мы идем одним путем. И вот для этого они нарабатывают этот разный опыт. Когда уже соединяются половинки в повседневности, им очень трудно состыковаться, потому что их разный опыт, он не дает им соединиться. Поэтому должно быть очищено эго одного и второго, чтобы они приняли друг друга вот в той уникальности именно друг друг, опыта друг друга, да, опыта Души, каждой из Души. И уже тогда будет эта целостность. А если постоянно будет кто-то один считать, я выше тебя, я, значит, лучше, я тебя учу, а, а я, типа, не учусь, я так уже, я совершенен, нет, так не бывает. Всегда. Они друг друга учат. Вот Андрею то, что ему не нравится. Я как бы его учу через то, что ему не нравится. Он меня учит через то, что мне не нравится. Как он ко мне, допустим, относится, мне не нравится. Моя программа та сбивается, с которой уже наработано в прошлых жизнях, с другими партнерами, с кармическими. У него сбивается программа, которая у него была наработана. После того, как он пришел из отношений кармических, где все было так гармонично, едино, а у нас все по-другому. У нас там целый ураган этот. Для него это было непривычно. И мы очень долго шли к тому, чтобы как-то соединить эту нужно, как-то выстроить другую повседневность. Но любовь-то не помогает. Только любовь, она и помогает. Только любовь она и помогает, а иначе нет. И поэтому вот когда меня спрашивали сейчас вот женщины, ну, раньше днями, днем, раньше, может быть, двумя, а вот скажите, там, как встречаются Близнецовые пламена? Вот там у них сразу что-то вот Свет вчера сказал. Они встречаются для Вознесения, да они встречаются для офигенной проработки друг друга.